Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. советский тяжелый танк Объект 705А, карта Энск, игрок у нас Нордер. Хорошо на тяжелом танке на маленькой карте, да, далеко ехать не надо, тут считай 100 метров и ты уже на позиции. Е-75 получает Что же он не видел 705 -го? Кого он там выцеливал так внимательно И продолжайте спокойно там стоять Смотреть за угол куда-то Получает вторую плюшку И для кого-то уже остался шотным Если альфа пройдет Да, 660 единиц прочности Бабаха там еще выглядывает. Не получилось с нее попасть. Ну, Е-75 отмучился. Бабаха попадает, да, там в гуслю куда-то. Без урона. Вот ты и фугасный хэш-снаряд. Нет пробития по е ну 705 М-705 тоже не промах. Танкует. 200-й перешел на фугасы. Да, пусть там, конечно, и калибр крупный, но, блин, сейчас в нынешнее время на фугасах стрелять в хорошую броню, блин, да, вот так, нанося по, по 100 единиц урона, а то и вообще без... Я понимаю, стрелять в картон. Да, где с пробитием, может там на тысячу влететь, а тут вон 100, 132, это посчитать сколько надо снарядов Е-100, чтобы 705 вот так вот уничтожить он весь бой может стрелять и в принципе, если весь бой будет стрелять, да, все-таки уничтожит ну, кто ему даст такую возможность он уже 4 раза он урон, по-моему фугасом нанес снял там, дай бог, в общей сложности 400 с небольшим Тут вон союзник помладше тоже на 705 Девятый уровень. Прям выхватил так. Все печально. Счет 3-5. На правом фланге все плохо, союзников нет. Там уже сейчас СТ-шки с тыла начнут заходить. Ногисотый перешел на золотые снаряды уже. Но тоже ему это не приносит никаких дивидендов. Пробития нет, урона нет. Тут как-то кучно так команда вся собралась. 4-6. Он уже начинается. Начинается постепенно сужаться кольцо противников. 8. Ну, союзники тоже там отбиваются. Да, 5-8. Нет тут же сливается. Один союзник. 5-9, 6-9. Преимущество в три танка еще не такое большое. По прочности тоже, в принципе, разница небольшая. Есть пробитие по ВЗ-51. А Подставился 705 но ну, Надо было перебежать 705 -й. Таким образом Малой кровью выходит, так сказать Из, огруж... из окружения, да Он там сейчас CC МК-2 Или ЦЦ-1 МК-2 Там еще бабаха вам заезжает Ну вовремя 705-й оттуда слинял Тут две бабахи Нет урона Есть пробитие Одна бабаха готова Вторая выкатывается И... ну 408 Ну главное без пробития С пробитием там сразу в ангар еще один раз бабаха успеет перезарядиться. Ну, в клинче, в принципе, шансов у него 705-го пробить точно, я думаю, нету. Но он что-то так и не выстрелил. Не знаю, пытался, может, да, уязвимое место какое-то нащупать там. А что ты там нащупаешь? Сейчас чемоданы полетят. Ну как так тест 100 ЛТ подставился? Зачем? Арта уже сменила позицию, урона нету. Тест 100 ЛТ, да, подожди, пока 705 уйдет на перезарядку. И там уже спокойно выезжай, стреляй. А он от жадности своей, да, там выцеливал, сводился. Выстрелить надо было, прям кровь из носа. В итоге 705 успел спокойно его добрать. Ну что ж, еще целых две арты. Прочности, конечно, еще там есть, но не скажешь, что с запасом. Арта бывает и по 400 единиц сейчас за выстрел снимает, но если с крупным калибром, а там как раз одна такая есть. У француза там поменьше, но зато перезарядка быстрее. О, одна арта сама приехала на заклание и не не нет не попал в броню. А теперь попробуй догони, сейчас бат убежит. Хотя тоже арте смысл так куда-то далеко убегать, вот так. За дом заехал, развернулся и стой, жди своего счастья. Плюс и второй арте посветишь, и ну и сам там перед смертью может. Разочек выстрелить успеешь. Есть все таки со второй попытки и то там прям на грани. Ну вот, пожалуйста, 373 единицы Если бы еще француз, да, ну, вот так, как я говорил, где развернулся, подождал Тоже снял сколько-то прочности с 705 он бы сейчас для второй арты остался шотный У него бы был шанс атак 468 за выстрел Маловероятно, конечно ну, в принципе, не забываем, да, у Арты помимо фугасов есть еще и бронебойные снаряды. Там-то альфы хватит. Вроде бы и карта небольшая, все равно попробуй, пойди, найди. где День в кустах засядет, вот такой вот. До конца больше пять с половиной минут. Время есть. Главное, чтобы не было вот этой... О! И искать долго не пришлось, и арта еще и выстрелить не успела перед своей гибелью. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно с нами понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.